Здравствуйте. И Продолжение так сказать, темы Шиитаки. Наблюдение. Шитаки очень интересная культура. В том плане, что заранее проявляется его на стадии белого блока, проявляется его потенциал возможный. Ну, вот хочу показать, как это все выглядит, чем он интересен. Вот, допустим, начало плодоношения. Каким образом происходит формирование зрелого блока, я думаю, будет всем интересно. Вот с чего все начинается. Ну, допустим, эти блоки просто попали на улицу теплицы, теплицы похолобала, вот они начинают выбрасывать. Начинаются плоды первые. такие вот пятнышко черные это блок защищает себя он в дальнейшем он полностью брестет будет темным на стадии еще белого блока это выглядит где-то вот так вот, вот ближе вот этот блок белый и вот на множество таких по попкора я четко выражен это не то что тут большие такие э, бывают такие образования вот он здесь и ну шо как бы уже говорит о том что он готов к плодоношению то есть это время когда можно блок инициировать инициировать плодоношение но ну, показывает практика, не стоит так сказать, спешить с этим делом. Вот на этой стадии котики выбрасывают плодовые тела одиночные, может и массово это сделать, но лучше все-таки подождать. Подождать тот момент, когда начнется его подношение при полной зрелости. Потому что белый блок не отдает того количества зерен. Они обычно не вычат. Все-таки, если э, ставить цель собрать максимальное урожай, то лучше гораздо лучше подождать, чтобы блок был полностью уже сделан темный. Ну, вот у меня есть блок, который